Всем привет, друзья! Сегодня у нас будут пироги из трех начинок. Собираюсь сделать а, ватрушки. Ватрушки из картошки. Ой, из картошки будут. И потом ватрушки с творогом сладкие. Ваниль, ванилью, сахар, сметана, так. Ну, короче, с творогом. С ванилью. Капусту потушила. Вот. Сегодня без мяса сегодня без мяса, потому что надоело уже это мясо. Ну, Даринке очень нравится творог. Я его так... А, И вкусно, да? И вкусно! Ой, как вкусно! Я уже включила. Первый пирог, наверное, с а, Да? Да, так вкусно, няма! На, Кушай все <голочки> убери, так милая мамуля, милая мамуля, потеряю я самый шурума, а у тебя. Ты тебя веселье, мне тебя красивый. <голос> красивый. Милая мамуля, поздравляю я. С днем 8 марта от души тебя нет тебя красивее, нет тебя нежней. И в огромном мире нет тебя важней. Кто плачет у нас? Кто? Тихо. Ама, дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай Сейчас, сейчас, сейчас. Мама? Долину давай. Идите, пока ты я сейчас быстренько сделаю ты один. Можешь. Не ты надо. Давай, повторяй. Милая. Да. А ты сиди там? Нет, тебя. нет тебя красивый. Нет, нет тебя красивой. Мира Магула, тебя я. Нет тебя... С днем. Сорву, сору, мата, отручить тебя. Нет тебя лишней, нет тебя красивой. Нет, нет, тебя... Мира, Маруна, нет. Вот тебя... а так зацеплять. Дальше. А, ты... Куда покутать? Uh -huh. На да. Лобов... Побольше бери тесто-то, не бойся, тяни. Можешь теперь стихо рассказывать? О, Баба, получился. Молодец. Дай сюда, соба. Вот. ты Я Бабуля, тебя я, Нет... Чтобы ушла мата, а туши тебя. Нет. Шоу, нет. Тебя красивее. Нет. Тебя красивее, нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Тебя Правильно, тоже почти лучше, да. Ага. Ещ раз. Ну тут то, такие тоже делаешь Что, хороший стиль? Мне И тоже. Не тоже Не делай так. Геннадий некогда, мы стих учим. М -м -м -м. Ну давай просто покажи мне. Нет, мы стих учим. Стих надо рассказывать. Мама. Ага, я и буду. вот так, считоки, считоки. Мама, да. я буду а ма ма ма Ладно. Сейчас подожди. Нет, тебя Нет, с днем. Сейчас делаем. мамуля, потеряй, Иди Аминку, смотри лучше, Даринку, смотри Амина. А? Тихо. Ну сейчас, сейчас покажет Динара, как делать. Сейчас подожди. Амина, будешь мне на нервы капать, то у меня улетишь сейчас в другую комнату. Мама. Вот смотри, как Динара делает. Сейчас я тебе тоже дам делать. Так, середину. Нет. А, а... середину. Это и еще. Лежит. Сейчас дам, дам, Миной. Вот а мне тоже стих учить надо ведь? Дали, дали учить. Дали? Дали. Иди клади. Иди клади. На. Ага. на, Вот так цепляй. Сильно. Дай ей. Пусть сделает. Угу. Сильно, сильно нажимай. Сильно нажимай. И получится. Так Динара учит, так и будет. Надо сида, тесно пили сильно. Иди сюда. Ты вот те, да. Вот это тело. Сбалок. Обида человека. Сшибала, как и обида человек. Ладно, положите, сейчас сделаю. Не успеваю я за вами. Да, да, да. Подожди, не лезь. Я сама лежу, какую тебе собрать. Не лезь. Мама. Да. А то мама сердится будет. И плакать будут. Я вот так да. сделаю, вот так. Я Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. так вот. А Ага. Вот такие петки, С картошкой? Да. С матрушкой. Так, еще одну и все, пока. Пока не делаем ничего. А потому что птичь? у нас там полная. Хорошо? На, давай. О, так, жарится Давай Нажимай сильно А теперь стих, повтори-ка Милая бабуля, потеряю я Вс, еще и вата Отпусти тебя тебя весней нет, тебя... нет тебя красивее Нет тебя красивее и в огромном А там, мама А там а Что у вас какие крокодилы? Подожди, не надо трогать Мама, тебя Что хочешь? Настя, повтори Пока не надо мне пироги делать У меня все, заполнено все Хватит, Хватит пока Пойдет? Пока не надо. Да. Да, пока в духовке он плечется. Давай стих рассказывай. Я мамуля, потеряю я. Я теперь... Чтобы сарабата отрушить тебя. Я тебя нести. я тебя кищею. Нет тебя красивее потом, нет тебя нежней. Я тебя красивее, я тебя нежней. Да. А в еще мире? Нет. <свят> И в огромном мире. И в огромном да, мире? Мир тебя да. Я тебя пока... нежней. Вы с мукой не играете, сейчас у меня вылетите со стола. Да, не буду играть. Давай еще раз. Амина, сейчас пойдем учистить. пока Милая мамуля, представляю. Что, что, тебя. Нет тебя лишней, нет тебя красивей. Нет тебя красивее? Нет, тебе красивее, нет, нет тебя красивее? Где тебя нешли? И кома Почему И в огромном мире? И в мире, нет тебя нешли? Мы уже пищевые. Нет, тебя важнее. Нежней. У тебя все нежней, да? Нежней, межней, нежней, нежней, нежней. сейчас Ну все, мы пироги доделали. Вот ватрушки с картошкой. Это с творогом. Это с капустой. С творогом. Вот они у меня, ребятишки, покусали поставляли ватрушки. Что-то нынче ватрушки не такие, как хотелось бы, чтобы были они. Ну, то есть картошкой. Ну, вот у нас с творожком. Очень вкусный я чай уж попила. Ну, все, друзья. Пошла отдыхать. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки.